Каждый человек время от времени испытывает грусть. Грусть – это часть человеческого бытия и часть жизни. Однако можно испытывать и другой вид грусти, который проникает во все сферы вашей жизни и не уходит, несмотря на все ваши усилия. Чувствовали ли вы тоску, похожую на эту? Вот пять признаков того, что у вас клиническая депрессия, а не грусть. Первый – постоянная грусть. Как уже говорилось ранее, испытывать грусть время от времени – это нормально но важно обращать внимание на то, что вы чувствуете, а также на то, насколько постоянны ваши чувства. Вы постоянно чувствуете грусть, тревогу, оцепенение или пустоту? Смешивается ли ваша грусть с чувством никчемности, безнадежности и вины? Вы чувствуете себя так большую часть дня, почти каждый день и уже не менее двух недель? Если да, то у вас может быть не просто грусть, а клиническая депрессия. Второе – потеря интереса и деятельности. Потеряли ли вы интерес к занятиям, которые раньше вам нравились? Может быть, вы обычно любите петь или рисовать, но ни то, ни другое, похоже, не доставляет вам удовольствия в наши дни. Одно дело – чувствовать себя подавленным, а другое – потерять интерес ко всем или большинству своих любимых занятий. Вы не можете найти удовольствие в этих вещах, даже когда пытаетесь получить удовольствие? Вы чувствуете себя так большую часть дня, почти каждый день? Если да, то вы можете впасть в депрессию. Третье – трудности с концентрацией внимания. Трудно ли вам было сосредоточиться в последнее время? Возможно, вам было трудно сосредоточиться на учебе, работе в офисе или даже на простых домашних делах. Кроме того, возможно, вы стали более нерешительным, чем обычно, и вам труднее делать ежедневный выбор. Если вы испытываете подобные ощущения почти каждый день, то у вас может быть клиническая депрессия, и ваша депрессия может мешать вам выполнять повседневные задачи. Номер четыре – аппетит и ломота во сне. Депрессия влияет не только на мысли и эмоции. Она может оказывать на вас и физическое воздействие, Замечали ли вы в последнее время изменения в своем теле? Возможно, вас мучают головные боли, боли в теле, спазмы, боли в желудке или проблемы с пищеварением, причину которых вы не можете найти. Вы теряли или набирали значительное количество веса? Возможно, из-за депрессии вы едите намного больше или намного меньше, чем раньше. Возможно, вы не можете нормально спать, несмотря на чувство усталости. Все эти изменения могут происходить в рамках клинической депрессии. Пятое – суицидальные мысли. Одним из важнейших признаков того, что ваша грусть является частью более глубокой клинической депрессии, являются повторяющиеся мысли о смерти. Возможно, вы обдумывали или планировали самоубийство, а может быть даже пытались его совершить. Если вы боретесь с этим, пожалуйста, как можно скорее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. Относились ли вы к какому-либо из этих пунктов? Если эти симптомы вызывают значительный дистресс или ухудшают вашу социальную жизнь, работу или учебу или другие важные аспекты жизни, у вас может быть депрессия. Симптомы могут различаться по степени тяжести и частоте в зависимости от конкретного человека. Вы можете испытывать большинство из этих признаков или, возможно, только несколько, но более срочных. Важно обратиться к специалисту для постановки полного диагноза. Если вы или кто-то из ваших знакомых борется с депрессией или суицидальными мыслями, пожалуйста, не медлите с обращением к квалифицированному специалисту по психическому здоровью. Мы включили список горячих линий в поле описания ниже. Суперспасибо за просмотр!